Что давай лука? Бадъем, Лука. Лука. Это не о, это, это Олег. Олег балбес. Сними маску. Ну, короче, вот это. Он, наверное, лука. к Дню матери готовится. Лука, Шутка, Она уже прошел День матери. Привет, о, Привет. привет. привет. привет. Это луко. Это Пишется через О, луко, но читается как Лука. Наука. Лука. Лука ты, лука. Лук. Балбус. Лук. Пошли, пошли. Кажи чист. На лицу щелкну. Что еще. Привет, привет. Лек. Хватит с твоей Привет, Луко. В Аляпе, прин... находится. А почему Луко стал полицейским Бобиком? Потому что... Привет, Лука. Привет. Чё тут забыл? Я проснулся. Это Лука, я прилетел из Нью-Йорка. Я Ой. И куда ты пошёл? кто? Олег, знакомься, это Лука. Это же твой брат, чё-то что ли? Да нет, у меня нету брата. Привет. Тебя брат Лука был без. Тебя брата а надо а мне а этот, это ты, который зерей волосы, который, который певица. Ты лук. Да, я. Подбийтесь, сними маску луко. эту глупую. Лук, да, согласен, лицо луко. очень глупое лицо. Нет. Луко, просто исит. О, ужин. Надень маску обратно. Ладно. Страшно. Я не знаю, что с ним делать. Слышишь, Адриан, пойду бабочек ловить нет. У тебя вообще бабочки не водятся, бабочки зимой не водятся. Бабочки. Бабочки Черные, да, черные водятся. Может, пустую бабочку мне. Вот что-то в глазах покраснело. Да. И потемнело. У тебя что? Мутация произошла? Болезнь какая-то, вирус хоть по городу. Скоро маски носить будем. Да, я уже маску, маску машку, маску ну красиво. она странная, снимаю. <сих> нет, нет, не снимаю, нет. Я не хочу твой страшное лицо видеть. Так, бабочка, где ты моя? Ладно, моя стой, <сих> подожди. <сих> извиняйся, извиняйся. <сих> эм, нет, это я специально сказал, чтобы ты снял маску. Видишь, как да. это работает, классно. Ой, да, Говоришь, что знаю. у тебя страшное лицо и ты быстро снимаешь ее Да, у тебя <сих> тоже а очень. <сих> чтобы увидели твои красивые. Нет, у меня у самая идеальная яливчика. Я сейчас возьму а, заходить, клопа, который тут разорвет все клоп на да, молекулы химические. Давай, давай, давай, давай. Я этот э, возьму другого клопа и отправлюсь в другое измерение. Ура! Все. О, посмотрите, солнце закрыло. Давайте. Это конец света Клопы, Всё. короче, у тебя вот по дому там по углам отбегают да, а, они в кровати, в кровати, посмотри, вот ты спишь, вот ты грязный, вонючий спишь, А вот тебя... Что ты слезал? Бабочка, ты где? Да не ты! А я вместе нет. с Олегом там сплю, когда... А, Что? Вы, вы вместе спите? Почему я это не знал? Ладно, спите. Ладно, Меня выкинуло. Ладно, спите вместе. За поезд выкинуло. Да. За какой поезд? Ну ладно, мы вам не будем мешать. Можете там посидеть, как бы мы я не против. Мы пошли. Да, тут этого луку под поезд скинули. Понятно, где лука? А где он? А вон он. Вот он. Смотрите. Вот он. Лука. Это не лука или лука? Не <связать> да, знаю, это, это кто? Девка, пошла отсюда. <связать> <давай>. <связать> Пока, лука. А, наши, лука, наши топорики не работают, что <связать> почему что? что за мираж? Почему топорики не работают? Да почему его почему, почему он не толкается? Постры, его, толкается. Вот вы... он о вон толкается, он смотри. Девушка, здравствуйте. Ты кто, девка? Девка, о, Лука, Лука, привет! Мы из Литвы. Привет. Давайте выпьем мед за то, что мы злетели. Давайте. На у тебя две тысячи на это то, что приехал. Подарок не... мой, с Новосибирска. На... А, ты что, деньги воруешь, вор? Вор. Ты что себе Надо импланты вставил? очень бежит. Верни деньги. А, ну, Здоровка. А кто ворует? Циванка. Кто ворует? Ты сейчас его отфигеруешь. Где ты себе это... импланты вставлял? А не хирурга. А, я точно забыл, это же ты сам себе делал. Да. Из ватных, ватный, диск ватных. Подушек Здесь туда надо. Да, лети отсюда. Наверное, а я, на, я знаю, как он сделал. Снежки. Слепил снежок и сюда. Как тебе не холодно Нет, Адриан, он этот, свой, свои уши, свои уши а и глаза, глаза на, на груз променял. Что а. Было, глаза глаза, не... понятно. А зачем ты наушники носишь, если ты... Ну, ты не сл... А ты музыку слышишь хотя бы или нет? А, иногда. Он носит наушники... Иногда? Вот. Вот я, мы думаем, почему ты нас не слышишь? Ты в наушниках да. все время. ними хотя бы наушники. наушники. А, а видимо, наушники. у него еще и линзы какие-то, потому что он нас не видит. А, -а, -а. Входит. а белые линзы, знаете, Ой. такие есть. Вот в них плохо видно. Да, да. очень. Ребят, а у него чёрные. Это вообще да. там наушники пуховые, чтобы уши не замерзали. А, а пуховые. Замерз... А, а, а, а вот пух, не... в уши залез, и ничего не слышишь. И глаза. И в глаза и тоже залез. в глаза. Это, вот. Вообще везде. Мозолит глаза вот и поэтому плохо видишь. Да, видишь. Я, кстати, снег Олегу ниже, выше колена, ниже пупка. Не смешно. Да. Так, не Лука. Смешно. Лука, знаешь, пойдем я пока покажу, а где ты видишь? будешь жить. Давай. Покажу тебе экскурсию по Олегу комнате. Да, На кровати его самое главное не идти, потому что там страшно. Здесь пин-код, я не пропущу. А, мы там занимаемся. Да, иди сюда. Чем вы там занимаетесь? Райт. Ну-ка, Короче, смотри, здесь вот холодильник, здесь помой, там руки, ноги. Здесь, если все увидишь, то все поймешь. здесь это вот ты тут спишь, дрысни, хваляешься. Здесь у тебя окошечко. Смотри, эта дверь, ее трогать нельзя. Дальше, здесь. Находится моя комната. В нее тоже нельзя. В нее без разрешения нельзя, поэтому иди. Вот. Хорошо. Все, здесь ты живешь, ночью уж спишь. Вот, пойдем покажу в зал. Там, где мы там сидим, там кушаем, обедаем. Чай пьем. Чай пьем. Вот зал. Вот тут столики. Вот тут вот. <связь> Дальше Смотри. иди сюда. Здесь, если что, нажимаю. Заходишь в комнату. Там. Там ванная комната. Вот. В комнату родителей нельзя. Здесь комната родителей. Хорошо. Надо вообще убрать, чтобы в комнату родителей никто не смог заходить. Там комната родителей. В комнату родителей Родители, нельзя. В комнату родителей. О, какая красивая картина. Да, Посмотрите. очень красивая, кстати. Я рисовал. Ага, я рисовал. вообще. -то. Это мой портрет. Конечно. Так выметать. Май. Ну, выходи отсюда уже. В мою комнату запрещено. заходить потому что туда проводится а, свет, Коллегу в комнату, нет. смотри, пойдем покажу, как входишь. Берешь, ставишь кнопку вот, и конечно. ломаешь вот здесь проем входной. Ладно, я шучу сюда я кнопку, хоть заберу тупица. Нет, я сам заберу ее. Ты че, офигел моя <свят> кнопка? Ладно, Вы что. Все. обнаглели и У меня бабка, потом сына ведьма. Ты, к тебе кто разошел? Пойдем. Мы... <carrier> так, Лука, этот твой jim. брат, Олег, он немного психопат и не обащая Мы не с ним вообще. Лука, иди сюда. Он, он из дома был достать. Олег был у вас из дома. вот он сам, видишь, экс <с Sixth> экскурсия. Я пошёл бабочек ловить, я пошел бабочек ловить. Ха-ха-ха. Какие бабочки? А, зимой бабочки не ловятся. А куда ты побежал? Хорошо, я вот пойду уговить. Ну и Я иди отсюда. Ну и пошел ты. Кто за Лошадь? Ты у кого спер ее? Воробьишка. Нашел под ВЛВ башней валялась. Это нашел иди для гонки, убери ее. Он все украл государство. У тебя государство накажет. Адриан, ну можно взять эту лошадку, она прикольная такая. Бери, ладно мне это. Я буду о ней заботиться. Ладно, бери, бери. А лошади Олега я позаботился. Да, хорошо. Это что? Вы мои лошади украли моих лошадей. Ты чё, газ, и... Я моэр а в этом городе. Что? Вы вышли на улицу, зашли быстро. Я мэр в этом городе. Идите с вашей Эмили. Кто ее как бы и кормит? Иди отсюда. Что такое? Дайте, дайте, я вы, идите, вы бьете лошадь. Это животное. Вы Иди сюда, Габри. Я, наглый, нахал. я, я он? этого города я вас засужу сейчас? Давай, где... где полиция Жива. в городе Откуда у него топорик? Откуда у него топорик? Пейт с лошадью, быстро разрысь. отсюда. Я отсюда. Да, еду. Мы ну, пока отвлекаем этого старпера. Но... Давай, Мы выиграем этого старпера. Нет, откуда у него метафол? Давай его отмачь. Иди сюда. ⁇ -мо ⁇ вот тупой. Я смотрел мозги твои куриные, просто из тапка на суп. Иди сюда. Пойду. Габриэль, что? Я не понимаю. Габриэль, худеем, да? Жена откормила, да. наверное. Диета, диета. <свっ><свっ> Ладно, Бежу, По, всему, по всему бегают. Бегают. Что такое? Ты что, НЛО? Я Лука, я приехал из Нью-Йорка. Да хоть из Парижа, мне-то что... что происходит в этом так, офицер Бобик! Офицер Бобик! А что он? А, что? Срочно. Все... Офицер Бобик, мне указ от господина от госпожи Эклипсы. Приказ. Всех лошадей приготовить к гонке. гонки. гонки. Всех лошадей, чтобы все лошади были там. М -м, все четыре. О, лошадь. Лошадь. Он украл ее. Посадите его в тюрьму. Я ее не украл. Ты ее украл? Ах, ты. Моя гоночная лошадь. А вдруг он хочет участвовать? Да, я так участвую. нужно регистрироваться. Украл ее. А вдруг он зарегистрировался уже? Кто знает. Ну, вы сейчас Нет! Лошадь! Ты не убьешь лошадь! Идет. Ты что убиваешь лошадь? Я этому старшеру сейчас пристрелю. Где лошадь? Ты куда лошадь делал? Вот лошадь. Вот ты ее не убил. Ладно. Давай. Ну и молодец. Вперёд, мой конек. Сейчас будем сбивать тут миллионеров всяких. Иди в гонки. Так, новенький, значит новенький в городе. Нужно будет приманить его в ловушку. Давай. Наверное, показалось. Опа! Опа -да! Здравствуйте, герои, люди, простые граждане. Я новый Бугабук. Бугабук, я. Ты что, а? лошадей украл? Ты сейчас убьешь лошадь! Ты что делал с лошадью Мы тебя посадим! Если убьешь лошадь, я? Я говорил, что, что? умирает. Не убивай лошадь. Я сама доброта вышла. <мирает> ты что сделал? Да. Я отправил лошадь в хорошие, в хорошие места. Мы тебя, мы тебя сейчас лошадь? арестуем. Мы тебе сейчас в Куда? В одно место. Вот это я <мирает> супергерой. Угу. Леди Баклажан. Или суперзлодей. Нет, я Или супергерой, ты это обществ, что? А ну! Отошли от меня все быстро. Ох, ладно, Морозка. вы меня разогретили, да? Приятно познакомиться. Я Темный Адмирал. А, Темный камень. А, а, Темный гек. А? А? Темный Адмирал? адмирал. А, ну, вы забыли. А, вы нет, забыли Темного Адмирала? Нет, я понял. лучшего друга. Да мы Я тебя дубачки. беспалевность. На. Я ща тебя на... Что? Что у тебя в руках? Ах, ты... Ты... Кролик беспалевность. Ты с каким-то... Пейком ходишь. Кролик инвиз. На. Беспалевность. Сопротивление. Ну что это на. за гера? Ну ладно. Ну ладно. А тебе, кролик? А так, я... На... я до сих пор жив. Вы что думали, я давно того конь двинула? Ну да. Хотелось бы, желать. Плохо думали обо мне. Как может быть, обо, обо мне ну, такого мнения? потому что ты это злодей. Гетра. Что? Ты за базар отвечай. Мы что это за злодеи, а что за... У нас темные адмиралы бегают с тёмными кроликами. в больше о будущем, или настоящем, или прошлом. Так, до свидания, я плетел. Давай, ты так и мой. Он бабочка. Да реально, ты что, только понял? Это симпатичка. Не, он же в прямом смысле бабочка. А еще да, когда он помню. формируется, у него крылышки вырастают. Да. Да. Спасибо тебе, петушок. Так, ну что ж, пора разорвать их, этих героев на куски. Пора... А, Багряное это... Полин, твоя сила моя. Пора оторвать этому э, темному адмиралу. Кое что. Ну, кролик, я все. Калки, <связь> Где он? Мы не знаем. Это... Наверное, он скрылся. Кто куда скрылся? Нерависим. О, ешь крыла. Это... Они просто не видят. Моменты... Твоя? Меня... <соспаленные У> меня... <соспаленные> кролик. А вот а нет кролик. Я... Привет, кролик. Испаленная трансформация. А, а я Интересно, как, как же слепые ты двигаешься? жители даже не могут видеть то, что я слежу Какая же кролик беспалевный. Ну ладно, кролик, только дело в том, то что мне тоже есть камень эволюции. И И я тебе узнал дяди. камень личности. Ты не, не можешь исправлять. Слепые. Я, конечно настолько уже Уходим, уходим быстро. А что это за дура Славочки? Меня не видно. Я смелая, буркая и веселая, скрытная баг. Как, скрытная, О, лиса, ты... как скрытный кролик, да? Ты со своей шизофренией разговариваешь. Так, меня не видно. Где Как же я тебе? Я невидимка. Если я встану спиной, они меня не увидят. и подниму голову. О, привет, ты меня увидел? Да, слушай. А, понимаешь, Короче, король, король экспресс, личность составляю, что давать. Ах ты, исправлю. Ты опять чувствуешь эсофренирую, конечно. А, это не только я, да, тебя вижу? Злодеи, злодеи видят издалека. Есть злодей, сам ты злодей. Ну-ка, отцепи мне бы с удочкой. О, удочка к чему-то не видимо. Меня зовут, ты офигел? К чему-то не удочка прицепилась. Где тут мистер Иди к лору сходи, чтобы и слышать, и видеть. Можно этого это гетра. Короче, короче, так, вы вот, кто такие? Я, а, вот вот, э, ой, я супергерой. Мы э, Вот этим ты... вот. Эй, я супергерой. Это суперзлодей. Нет, это вот. А, а И вот это вот злой кролик, который полиция должна схватить. Меня зовут. Меня зовут. Скрытная баг. Скрытная баг. Да. Скрытная баг. Помогите. Они забрали ко мне чудеса. Они хотят объединить с моими Серёжками. Посмотри, я могу даже доказать. Скрытный Супер. Ша. Та-та как вы. Смотрите на Они два а я герой. Это у меня создано, чтобы его это. Так, меня тут точно не увидят. Можно его это. Где котик? Где котик? Где кот? Не вижу его. Так, не он, не видит. он, видимо, он, снег а дай... Никто не видит. А пока Никто не видит. Неблюдаем. Никто не видит меня. Вода. А теперь знаю, кто такой кролик. Я заблудив в Кролик, балбесина ты, вот иди как-то такой... исправляй своими почками а, какими-то. Кролик, а, какой то а, балбес? Кролик, я же за это тобой кролик нарублю, слабый да. кролик, ну я же за тобой кролик. Кролик, зак... ты же это... У нас в измерении смысленно. кролик может закрывать норы. Кролик бесполезный, кролик сполился. Понятно, бесполезнейший. Ладно, зачем я сюда пришел? Пришла, точнее. Пришла я с тоже. большими. О, Рико, пожалуйста. Опять Давайте избавимся от кролика. Как мы идею? А, Зачем я сюда согласен. пришла? Мне тут надо кое-что забрать Раз. и вернуться да, к давай, к давай пойдем вместе заберем. Ну ладно, пойдем. Нежный, он Просто я из супергерою. нашего из нашего измерения к вам сюда кое-что упало. Ну, тоже к нам упала. Э, глаза, глаза круглые. Да, новые. А ваша... вот. О, рычаг. Не нажимай, Произ... может произойти взрыв. О, да ты... глупый, сейчас механизм запустится. Давай, да, да, да, да, теперь кодай. Все, спасибо, что нажал мне это удалось, и теперь я могу а. возвращаться. Спасибо. Меня не увидел. За то, что вы мне помогли. Так. Так, я вот. заполучил вот это то, что мне надо. Заполучил? Да, я да. получил. Посмотрите. Да. Вот. Судя по вашему вот. большому... Что это? Я, я не, не могу. Получить. Это из нашего измерения. К вам пришлось сюда. Вот, поэтому мне Нет, надо к уходить. К Пока. Большим... Так. Вы не он. Да, она. до свидания. А вы говорите, чтобы он. Фу, пух, Пух, бар, объединитесь. Все, я пошла путешествовать по времени. Открыть нару. Открыть нару. А теперь нам надо это Открыть. оставить у кого у одного человека в дома. Закрыть нору. Нельзя моя миссия пришла именно к нему. Так, у него здесь должен быть тайный проход. Вот он, все. Оставим здесь. Я не понял. Ладно, я бы, я отменю свой захват мира. Так, все, мы здесь оставим, мы можем уходить, потому что его дома нет. Урси, деморфозе. Ладно, поиздевались над этим кумирком, так уж и быть. Так, все, можем Коры. уходить, ну, срочно, быстрее, уходим, уходим. Переносите меня в Ледиленд. Так, пора искать темного адмирала. Так, пора искать темного адмирала. Так, где же темный адмирал? Он процентов где-то за деревом прячется. Знаю. Так. На, так где даже где меня не может видеть. Где темный адмирал? Где темный адмирал? Какой Люди, адмирал? Темного. О, привет. Откуда я взялся? А? Пойдем поговорим. Совещание, срочно. Да, Совещание, в стенку не врезался. Совещание. Где вы были? Мы Ой, гуляли. в, Дисней, в Диснейленде. Мы в Дисней... Зай... да. О, нью йорк я хочу... ездили. Выясняли, почему Париж. тебя выгнали. Оттуда. В Дубай. В Дубай. Да. Ч ⁇ делаем с кроликом? Забираем камень чудес и даем его камень чудес в Нахала. Что ты тут подсушиваешь, Кот? Да. И причем он, он изменяет всю хронологию. Он хочет это изменить. Он, он с ума сошел. Давай, короче, заберем у него камень чудес и отдадим его мне. Кстати, ага. ты. Я сегодня, короче, издевался этот кроликом как мог. Превратился в темного адмирала. С помощью ко мне попугает. Но там какая-то тетка пришла в костюме жука. Вот. Какая тетка? Ты кому-то дал талисман? Ну, то есть, мистер Бак кому-то дал талисман, тебе не сказал? Нет, он сегодня вообще-то на задании. А какая-то тетка приходила в твоем костюме. Тут открыт мой тайный сундук. Там лежит браслет. Это не браслет. Ой, мой Это талисман. Я кошечка. только зачем мне два их? Ну одного вообще-то у тебя нету? Один у меня... А у них откуда? Стоп избудущего а дай, дай отдай мне отдай мне мне вообще она говорила вроде как, как из другого измерения может из другого так все включаем нет не это хочу все и знаете мы сейчас включим и, и пойдем и это... Всем пока подписывайся на мой канал. Давай, давай. <actualized Cherry> <atuummayı> Олег, кидай ты в лоб и напиши в комментариях. Всем пока.